всем привет дорогие друзья у нас два новых airdrop а и вывод монет из кошелька browse на кошелек metamask ссылка на мой телеграм будет в описании под видео там же и посты и остальные необходимые ссылки начнем с раздачи nft переходим на сайт листаем вниз указываем почту и жмем subscribe присоединяемся к листу ожидания готово дальше вывод монет заходим в кошелек Авторизовываемся, жмем эту кнопку. Здесь указываем адрес кошелька от MetaMask. Все монеты Binance Smart Chain. Вводим сумму и нажимаем кнопку. У вас добавляют на вывод. Ждем. И следующий. Раздача монет от новой биржи. CCN Swap. По 30 монет, хотя у них в раздаче 50 плюс токенов. Два задания почему-то не принимает. Итак, заходим в Google, устанавливаем приложение. Приложение как Metamask. Регистрируем, указываем два раза пароль. Потом копируем фразу. Вводим буквы по порядку. То есть не буквы, а слова порядку и попадаем в личный кабинет это адрес вашего кошелька вам необходимо перейти на вот этот сайт коннектим Wallet, то есть вот этот кошелек потом коннектим twitter я включил присоединился потом вам откроется ваша страница с заданиями. Здесь подписываемся на два твиттера, важно, сначала нажимаем кнопку и подписываемся на твиттер, потом здесь нажимаем кнопку до тех пор, пока не появится галочка. У меня за 2-3 раза, 2-3 попытки, первый раз нажал, выполнил задание. Вернулся сюда, второй раз нажал, галочка не стояла. Еще раз нажал, галочка появилась. Вот эти три задания галочку проставляет. Здесь я уже кучу раз нажимал, но ничего, монеты не дали. Ну и короче 30 монет у нас выходит. Подписываемся на два твиттера. Здесь необходимо сделать пост с тегами трех друзей. Пост уже готов. Когда перейдете через кнопку, откроется пост с текстом. Там нажмете Enter и добавите трех друзей в этот же пост. Размещаете его сюда и жмете пока не появится галочка. Подписываемся на Telegram, Discord. Ну и при желании приглашайте друзей. 30 монет уже на балансе. Время аэрдропа. Обратный таймер. Клайм пока не работает. Раздача несложная. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание.